На что рассчитывал Боинг, отказываясь от российского «Титана». Американская авиастроительная компания Boeing объявила о приостановке закупки «Титана» в России, закрытии технических отделов в Москве и Киеве, а также прекращении снабжения своими запчастями авиакомпании РФ. При этом европейская авиастроительная компания Airbus также приостановила поставки запчастей, но не стала спешить с отказом от российского металла. В 2014 году на фоне обстановки вокруг Крыма и Донбасса Airbus уже пытался подыскать альтернативу российскому металлу. С титаном на нашей планете нет никаких проблем, так как он занимает седьмое место по распространенности в природе. Это очень легкий и прочный металл, обладающий высокой коррозионной стойкостью. Многие страны мира занимаются добычей титановых руд и имеют компетенции в производстве различных изделий, в том числе для авиапрома. Однако европейский гигант тогда не смог подыскать достойной замены России. Качество титановой упаковки, чушек, слитков, и точность обработки конечных изделий не позволили Airbus отказаться от сотрудничества с РФ. Авиапром и авиаперевозки в мире были тогда на подъеме, концерн наращивал выпуск самолетов, а авиакомпании требовали большего и Airbus просто не мог позволить себе подобную роскошь как отказ от бизнеса с россиянами. Это осуществляется в соответствии со всеми действующими санкциями и правилами экспортного контроля, заявили недавно из Airbus, когда у компании поинтересовались, почему она продолжает закупки титана напрямую в России. Нужно учесть, что европейцы покупают не только российский титан. На днях делегации Airbus и Boeing направились в ЮАР для переговоров относительно срочного увеличения объемов закупок этого металла. Теперь интересно выяснить, на что рассчитывает Boeing, отказываясь от российского Титана. Американская корпорация в принципе не скрывает, что окончательно разрывать отношения с российскими партнерами не хочет. С июля 2009 года в городе Верхняя Солда Свердловской области действует совместное предприятие в СМПОАВИС Мой Боинг – Юрл Боинг Оно занимается механической обработкой титановых штамповок. В сентябре 2018 года на территории СЭС «Титановая долина» был запущен второй завод «Боинг» для механической обработки титановых изделий. Конструкторский центр в Москве является крупнейшим в Восточной Европе, но не единственный на планете. До 2020 года «Боинг» на 25-35% зависел от российской продукции. Но пандемия COVID-19 отразилась на авиаперевозках. Также добавила проблем повысившаяся в последние годы аварийность самолетов Боинг, из-за чего многие авиаперевозчики пересмотрели свои приоритеты в пользу продукции Airbus. В итоге корпорация стала производить на один дроп три меньше самолетов, чем раньше. Временно отказываясь от российского Титана, Боинг рассчитывает на собственные накопленные складские запасы, хранилище газрезерва США и на поставки из Казахстана который занимает десятое место по добыче титановых руд и производит 11% металлического титана в мире, на первом месте сейчас по всем показателям Китай. Вывоз титана из Казахстана проходит по территории России через порт Санкт-Петербурга. Если россияне перекроют этот маршрут, то это создаст проблемы для Боинг. Впрочем, Боинг может воспользоваться маршрутом Казахстан, Азербайджан, грузия и далее морем куда надо, но это сложнее и дороже.